Всем привет! С вами Юля Бастив И в этом видео я вам хочу показать Какие же подарки мне подарили на Новый год Честно говоря, я очень-очень Люблю смотреть эти видео, поэтому думаю Что и вам будет интересно посмотреть что мне туда надарили. Но прежде чем начать видео, я вас хочу Попросить подписываться на мои Социальные страницы в Инстаграме Вконтакте, а также у меня вконтакте Появилась моя собственная Официальная группа, в которой Все самые последние новости И там очень-очень интересно, Скоро Будет большой конкурс А маленький конкурс уже идет Если ты хочешь выиграть бесплатную фотосессию То обязательно туда заходи Сделай все, что там сказано И выиграй же эту фотосессию Так, первое, с чего я начну Это с моей коллекции Теперешней Значит так Подарили мне шампуньку и бальзамку. Все помнят то видео шампунька и бальзамка. Это мое самое первое видео. Я обязательно оставлю вам ссылочку в описании. Посмотрите, каким я была <свеч> блогером. Значит, все закрыто. Я просто уже пользовалась шампунька. И бальзамка от Estelle. Мне они нравятся. Шампунь крутой, бальзам крутой, но это еще не все. Офигенская маска, которую я сегодня первый раз пробовала. Маска питательная для всех, типа волос. Она реально очень круто питает. Да, я ей попользовалась только один раз, но мне нравится. А если бы я еще волосы свои не полила, она вообще очень круто действовала на мои волосы. Меня в этот раз Estelle задарили прям. И у меня теперь есть термозащита. Мои родные знают, что я очень часто люблю полить волосы, хотя я их хочу отрастить, как-то нелогично, но я девушка, мне можно. Вот, поэтому мне подарили спрей термозащиты, и я им уже тоже пользуюсь. Вообще, все, что мне подарили, я уже всем пользуюсь. Я всю линию Эстель пользую, не перепользую. Клодарок из Бали. Значит так, этим я уже тоже пользовалась. Вот представляете... Ну вот, был недавно, я уже все перепользовала на своем теле. Масочка для волос. Я ее тоже делала один раз. Эм, как она действует? Наносите на влажные волосы только на 2-3 минуты. Поэтому эту процедуру я уже делаю тогда, когда мою голову, в общем, когда я купаюсь. И скрабик для лица. имя я пользовалась только пока что один раз. И не потому, что мне не понравился, а потому что я просто забываю. А скрабик, кстати, крутой. Мне кажется, если бы я им пропользовалась месяц, то у меня бы кожа просто было как у младенца. Ну, я буду стараться, я буду себе делать в этом году каждый раз вызовы, если вы хотите увидеть видео с моими целями на этот год, обязательно поставьте пальчики вверх, и я сниму такое видео. Вот, мне это даже будет, кстати, на пользу, если я сниму для вас такое видео. Расчесочка Tangle Teaser. У меня есть такая золотая, теперь у меня еще есть такая серебряная. Вот такая расчесочка. Вот. Так что ее можно расчесываться тут, понимаете. Так что, все, я себе, кстати, реально хотела купить новую расческу. Молочко для снятия макияжа. У меня закончилась умывалка. И вот тебе, пожалуйста, лосьон для снятия макияжа. Ну, молочко точнее. Боже мой. Откуда вы знаете, что мне надо? Спасибо большое, честное слово. Былась мечта идиота. Именно так я называю этот подарок. Потому что я очень давно хотела себе эту баночку, в которой можно делать смузи всякие вкусняшки и пить с нее. И у меня есть подруга, с которой мы присылаем друг другу подарочки. И вот она наконец подарила мне ее. Я так счастлива, честно говоря. Я просто скинула фотку и написала «Хочу». Она такая, окей, все будет, но я, я про это забыла, мне говорит Юль, тебе какую-то чашку прислали, такая, чашка, думаю, ну, что это такое, потом смотрю, это же банка, какая то чашка, народ, вы чего, вообще нет, это банка для смузи, вы чего, это классно. Мне подарили духи, а, духи Дона Корана, если я не ошибаюсь, да, да, Дона, Дона Корана, вот. Тут вроде 50 миллилитров, боже мой, я их обожаю. Это мне подарили родители. Ну, знаете, я даже догадываюсь, почему они мне подарили, потому что мама стоит такая же, только 100 миллилитров, и я постоянно у нее дырю эту духи. Если вам это знакомо, ставьте лайк, ставьте лайк. Вот, так что духи эти обожаю, я им пользуюсь наверное, больше 5 лет. Да, ребята, может, даже больше. Такой подарочек мне подарили тоже. На Рождество Тут подвесочка А, подвеску уже достала Подвесочка на мой браслете в Пандорку Там сердешка. Сердежка, и там написано family Так что у меня теперь плюс Одна веселочка в Пандорке это... Ой, это тоже классно Ну, ребята, наверное, я пришла к самому интересному Это самый-самый крутой подарок Что это? Думаете, это игрушки? А, это тапки! Дед Мороз принес такие крутые тапки. Помните, я вам говорила, что в Деда Мороз надо верить? Дед Мороз исполняет все желания. Нас становится больше. В общем, вот такие тасочные тапки. Я в них по квартире хожу и с мишками со своим. так тёп-тёп-тёп-тёп. Очень круто. И они, кстати, самые теплые тапки из всей коллекции тапок, которые у меня когда-либо была. У меня очень много тапок, потому что я их всех протираю. Тижама! Знаете... Она такая мягкая, она такая тасочная, просто вау! Я теперь дома хожу с жирафиком. В общем, штаны у меня такой расцветочки. А жирафик, сам жирафик, на мне сидит, вот такой жирафик. Такой он классненький вот он. тут такие бубончики есть, они тоже тасочные. Все, тасочные, не знаю. Ну что ж, ребят, я надеюсь, что это видео вам понравилось и было, как всегда, интересным, забавным, полезным и очень интересным. Если да, то обязательно поддержите меня пальчиками вверх, обязательно подписывайтесь на мои все соцсети. Не забывайте, что у меня появилась официальная группа ВКонтакте, и там всегда все последние новости, иногда даже мои неудачные кадры. Там сейчас проходит конкурс, вы можете выиграть бесплатную фотосессию, заметьте, это очень круто. Можете предлагать свои новости, если вы увидели какую-нибудь мою кривую рожицу, или вам запомнилась какая-нибудь смешная фраза из моих видео. И да, обязательно подписывайтесь на мой канал Мне будет очень приятно И я хочу заметить, что нас с вами уже достаточно много Ребята, вы очень крутые Я вас безумно люблю Вы мои позитивчики, вы мои все Я, наверное, вам всегда теперь буду говорить, что вы это я А я это вы С вами была Юля Позитив И всем пока!